Есть законы разные, умные и важные. Младших чтоб не обижать, маме надо помогать. Есть законы физики и термодинамики. Даже уголовные законы тоже есть. Кто из них важнее, кто из всех нужнее? Трудно ведь ответить, законы все важны. Но есть такие правила, такие есть законы, которые написаны народом всей страны.